Друзья, привет! В этом коротеньком видео хочу кратко, но емко рассказать про тариф VIP, в чем его преимущество и кому он на самом деле нужен. Вообще, на курсе риэлтор профессии бизнес есть три тарифа. Тариф минимальный, тариф обратной связи, тариф VIP. Каждый из этих тарифов, то есть это не просто какое-то ну, теоретическое разделение на цены, потому что нам так захотелось. Нет, каждый из этих тарифов абсолютно самостоятельным и может быть замечательным решением, для человека, который его приобретает, в зависимости от того, какие цели человек преследует и какая база у него есть. Сегодня мы поговорим только исключительно про VIP. А, то есть это не просто потому, что программа стоит дороже, потому что кто-то любит там продукты VIP, да, или просто это какая-то программа, на которой то же самое, но лучшее отношение нет. А есть несколько целей, которые действительно достигаются только на этом тарифе. Первая цель, самая распространенная, чаще всего с ней приходит, это либо открытие агентства, либо для действующего агентства сделать быстрый большой прорыв. На самом деле тариф VIP при правильном его использовании, то есть он далеко не всем подходит и мы берем ограниченное количество до 5 человек на поток, но экономит при таком подходе. 2-3 миллиона рублей в среднем. То есть это просто затраты на год, по минимуму, на который можно попасть, и которые не приведут к результату, если не учесть те вещи, которые мы даем на ВИПе. Потому что помимо стандартной программы, где вы получаете систему, при, то есть набора ликвидной базы, да, и вообще составление для своего агентства, в том числе, или для групп, которая будет наниматься, да, кто этим занимается, как этим занимается, то есть стандартно вы проходите, и плюс еще вас адаптируют, как это будет должно выглядеть, когда у вас уже будет группа, или как сейчас, это в группе есть. Если это уже большое агентство недвижимости, каким образом сделать разделение труда, чтобы только за счет базы и правильной работы с ним, правильным сбора базы, уже только за счет этого блока, агентство недвижимости стало зарабатывать в два раза больше. На самом деле, это абсолютно простой инструмент, который используется во всех торговых компаниях, какую ни плюнь. Но абсолютно блокируется агентствами недвижимости, вообще, в принципе, рынком недвижимости, к сожалению. Но это чистая разумность, если мы говорим о предпринимательской деятельности. А также мы также проходит блок по маркетингу, абсолютно. Единственное, что в маркетинге, как правило, на VP, если мы говорим о цели либо открытия агентства, либо развития агентства да, и быстрого скачка, конечно же, мы понимаем, что нужно не просто от 30 до 50 заявок на одного риэлтора, мы понимаем, что должен быть большой объем заявок, которым можно прокормить ну, действительно большую группу людей. Поэтому максимальный результат, например, у наших выпускников – это 990 заявок. То есть обычно от 600 до 900 заявок вот в этом промежутке колеблется агентство недвижимости. Если оно небольшое, там 5, человек, то, как правило, там 150-200 с головой хватает. Но мы понимаем, что а, маркетинг должен быть более проработанный, более продвинутый. Поэтому, чтобы вы его смогли освоить на самом деле и разобраться, и иметь возможность им управлять и делать достаточное количество сайтов, сколько вам нужно, и при этом не зависли просто на сборе одного сайта, Сайт делают за вас во время обучения, настраивают за вас во время обучения и все технологии настраивают за вас, но при этом вас заставляют до полного понимания разобраться, потому что вам нужно больше чуть-чуть изучить, чем среднестатистическому риэлтору в агентстве или человеку, который будет работать по найму ну, или частным образом, например. Да? То есть вы должны знать это чуть-чуть лучше чтобы быть в этом уверенней, потому что одно из самых ключевых вещей, почему вы можете привлечь к себе а, риэлторов и они от вас не уйдут, это обеспечивание их заявками и быть полным монополистом на создание вот этого входящего потока. Так как мы это понимаем и это ваше основное преимущество, которое вы должны просто беречь а, как зеницу ока, потому что это самое главное, почему в первую очередь к вам люди идут и у вас остаются. Мы на это тратим много времени, именно поэтому мы делаем все под ключ за вас, но вас обучаем. Следующее нам нужна не просто технология продаж, как продавать, нам нужно еще рассказать вам, как проводить и тренировки, как организовать работу в отделе продаж, каким образом а, делать системно эту работу на стажировке, да, чтобы у вас при этом люди ну, переходили в отдел продаж уже в состоянии, когда они реально обучены, а не тогда, когда они приходят в отдел продаж и там продолжают учиться. Если человек прошел стажировку, значит, он уже умеет продавать. Да, он может, продает не как бог, но он должен продавать хотя бы 2-3 сделки в месяц, иначе ему это не выгодно и вам это невыгодно, поэтому там тоже есть свои тонкости в отношении этого блока конкретно для випов чего остальные не получают что касается четвертого блока это система crm это аналитика это рекомендации по настройке ip телефонии то есть это рекомендации по контролю по аналитике по коррекции потому что когда у вас агентство недвижимости особенно когда вы вкладываете деньги в рекламу вы можете потерять огромное количество заявок и просто не отследить концов куда они у вас пропадают но есть очень простые и эффективные системные способы, где вы точно можете не пальцем в небо, а четко конкретно, статистика упала, вы знаете, где посмотреть, вы знаете, как быстро проверить, у кого из риэлторов, и вы можете быстро пресечь, если идет какой-то слив или неадекватная обработка. И понимать, что вы действительно умеете влиять не просто топить деньги в рекламу в сайте, а в отделе продаж выжимать из этого ну, полотенца максимальное количество капель. Это безумно важно, потому что схема может стать экономически невыгодной при большом количестве риэлторов. Начинает это примерно быть заметно где-то у 25-30 агентов. Если нет аналитики, если нет контроля, если нет прослушки, или это, этим не дел, но не занимаются, или кажется, что это просто непосильно, потому что «а кто? Я что, еще одного человека должен нанять? сами я физически не успеваю?» Есть системы, которые помогут вам это сделать. Для э, руководителя агентства это просто незаменимые, ну, то есть это ваши глаза и уши. Иначе в какой-то момент вы просто придете к тому, к чему приходят большинство тех, кто быстро-быстро растут, потому не понимают, что это становится просто тупо невыгодно отдавать риэлтору 50% и остальные 50% закрывать расходы рекламы и оставлять себе там несчастные от 5 до 15%, которые никого не устраивают процентов в финансовом планировании. И человек думает, да нафиг оно мне надо, и начинает сокращать штат. А можно при этом расти, увеличивать штат и не, ну, не терять свой доход. Это тоже очень важно. Помимо этого, конечно же, да, когда мы говорим с вами о том, чтобы это агентство растить, растить, у вас, конечно же, будут вопросы по найму сотрудников. Потому что одно дело, когда ты даешь систему, но ну, нужен под, ну, максимально подходящий человек, чтобы он в этой системе смог работать. Вот как сделать так, чтобы ее по кускам не растащили и не, пошли, не передали конкурентам? А Как сделать так, что, чтобы точно знать, что если мы берем человека, то он с вероятностью хотя бы 90% он порядочный, он останется в команде, у него нет цели прийти, узнать и потом открыть свое, обмануть или что-нибудь типа того, или он не будет потом той звездой, которая будет выкручивать руки. Вот эти рекомендации и рекомендации по продвинутому маркетингу мы даем, и вот все эти настройки, которые я озвучила, вы получаете в консультациях от меня и от Антона, и во время предоставления, потому что у вас отдельный чат. Конечно же, вот эти все вещи, они нужны только очень узкому кругу людей, действительно, у кого большая цель и большая задача. Мы эту задачу понимаем, потому что мы этот путь сами прошли, и минимум, напоминаю, 2 до 3 миллионов мы вам экономим. Это первое. А зачем а, тариф VIP реально нужен как воздух. Помимо этого, кстати, еще в тарифе VIP обязательно, это я в любом случае, интересно вам это или не интересно, я даю вам основу финансового планирования для агентства недвижимости, потому что а, рано или поздно, если вы хотите быть большими, вам необходимо смотреть в сторону легализации в любом случае. И если вы будете продолжать платить а, по 50% вашим риэлторам, то вы очень быстро увидите, что денег не хватает. Ну, то есть, что вы не можете оплачивать либо рекламу, либо вы учредительские маленькие забираете. Вот каким образом распределение этой мотивации сделать, каким образом примерно вообще распределяются деньги внутри агентства недвижимости, чтобы на все хватало, чтобы не страдал ваш заработок, и чтобы вы могли переходить в белое поле, становясь большим, потому что это тоже вопрос вашего выживания и вашей безопасности. Потому что пока вы маленький, вы никому не интересны. Когда вы большой, это становится для вас большой проблемой. В следующем видео я расскажу, кому еще нужен тариф VIP.